Всем привет! клип, клип фильма «Клетка» с Дженнифер Лопес. Очень настаивал зритель, писал «Посмотрите, посмотрите». Я откладывала, потом думаю, ладно, посмотрела. Вполне такой фильм. Вообще, там, где сюр, сюрреализм, там, там у режиссера есть возможность показать то, что он хотел бы показать, достаточно неприкрыто. Если в обычном фильме то, тебе покажется, что синяя красная карандаш или еще какой-то символ все-таки случайность, то в таком сюре тут уже про случайность ничего нету. В первом смысловом ряду это фильм про внутренний мир э, серийного маньяка, и потому, ну, это не для всех. Кто готов, тот посмотрит. Почему меня заинтересовал этот фильм? фильм очень заинтересовал потому что он перекликается с клипом Бьонса прямо очень сильно пересекается в общих символах и этот клип таким образом раскрывает нам еще какого-то участника событий которые с нами происходят и главное что этот участник всегда у нас под носом был никто из конспирологов тему океана не рассматривает вообще как способ борьбы с человечеством хотя прямым текстом потоп сколько их было потопов мы видим этот дикий объем и ни у кого не вызыв... А речки пресноводные речки почему-то истекают особенно последние годы у нас не очень потерял в уровне непонятно почему никто ничего не объясняет это по всей планете но при этом конспирологи почему-то эту тему все-таки не затронули настолько, насколько стоило бы. В общем, с она прямым текстом здесь она уже ген модифицировала себя, здесь уже змеи и крылья. Шея это, тут вы полно ее символов. Шея это ее символ. В клипе Ладигаги по вот такой же аксессуар. Потом Чопера. Такое колье под шею и все ее движения. Там очень много было движений, где она хваталась за шею. Это символ, я полагаю, сатанам. Сейчас подойдем к теме маньяка и накрою ему лицо, чтобы он не видел свет. Второй символ, когда она появляется в виртуальном мире этого маньяка, показывается саранча, ее символ. так Это уже в конце красно-белые пчелы и Венера. То ли они устанавливали Венеру, то ли они ее захватывали. Так, где-то тут еще были. Вот шея, шея. Перерезанная шея недвусмысленно. Эту сценку я не поняла пока что. Надо еще парочку таких фильмов, чтобы сложить один плюс один. Здесь действие. Вот, хотела показать вот этот номер с Божьей коровкой. Корова это символ галактики, падения галактики. И капля крови после того, как она падает, у нее глаза из нормальных становятся черными. То есть показывается ген модифицированная. Дальше эта капля капает еще дважды, то есть три раза капает капля крови. Может быть это существо меняло себя несколько раз что может говорить, что либо она, либо кто-то рядом с ней является крутым генным инженером, который понимает, что делает. Раз так лихо, не в порядке экспериментов, а просто на себе менять. А действия происходят на Сириусе. Там они проезжают, сперва показывают черепаху, к теме черепахи позже вернусь. Меня спрашивают, с чего вы решили, что число 15 – это солнечная система? Черепаха и 15 в начале фильмов, регулярно и клипов, появляется как вход в солнечную систему. Или 15, или черепаха. В данном случае в кустах, откуда не возьмись, сидела черепаха почему-то. Ее показали. А после этого белая собака выглядывала из машины. То есть события в реверсе, перед нападением на Солнечную систему, что было на Сириусе. Тут показано четверо, четверо попадали в это пространство. Она работает с психикой людей в виртуальном пространстве, в первом смысловом ряду. И персонаж вот этого маньяка. Четыре силы. Вот про маньяка пойдет речь. Я не сразу заметила, я ходила, думала, думала, и вдруг мне щелкнуло. Ведь у него здесь подряд постоянно морские символы. Вода, вода, затяжные э, сцены в ванной, прямо много времени, секунды, где он плюется водой. Здесь морской конек. Во всем его виртуальном мире там то речка, то, то озеро. Своих жертв он уничтожает через погружение в воду, через утопление сейчас. Он топит своих жертв. Когда его полицейские находят, находят его след и обнаруживают машину, один другого спрашивает, отгадай, какого цвета машина? Тот говорит, цвета морской волны. Тот отвечает, да, точно. То есть на море большой акцент. На море большой акцент. И что здесь еще? Еще он... Они здесь сдружились с персонажем Дженнифер Лопес. В первом смысловом она сошла с ума. И э, потеряла память. И, э, с... и сдружилась с вот этим маньяком. С его внутренним миром. Но это в первом смы смысловом. И я не буду показывать жуткие кадры, и этих хватит. Здесь какая вещь, символы кожи, вот он подвешивает себя на коже, фу, жутко. Он отбеливает своих утопленных жертв в отбеливателе, утопление и вода, очень много моря. На море прямо большой акцент. Я там не, не смотрела на номера на машин. Наверное, будут э, числовые подсказки про море. Подряд очень много водных символов, связанных с ним. И тут же я вспоминаю, что Бейонсе клип. То же самое, погружение в, в воду. Она описывает какой-то очень странный ритуал. Где она готовится, ну не знаю, или посвящение какое-то. И она перечисляет, что она э, мылась в отбеливателе, погружалась в вулкан. Вот вулкана не было в фильме. Рисовала на ногах толстую кожу. Опять-таки символ кожи. Здесь мы видим утопленную девушку, как и в том фильме. Большую глубину и утопленную девушку. Может быть, это все даже натуральная съемка. Может быть, это не компьютером сделано. И может быть здесь реальная, настоящая похожая на певицу лежит, не знаю. Перед нами э, символ, символ воды. Символ воды связанный с побелкой, с, с отбеливанием, э, с, с утоплением девушки, с трупом э, и с чем еще, с кожей с толстой кожей. Вот такая группа символов пересекается с фильмом и этим клипом. И вот что я подумала. Если мы будем говорить про наш океан, это будет большая тема. Но океан, он же захватил, можно сказать, сушу. Он просто захватил... Вот если брать перепад высоты гор... Дна и гор, средняя глубина океана 3,7 километра и средняя высота суши 0,8 километра. То есть 800 метров это средняя высота суши, а океанов получается во сколько раз больше? В четыре с половиной, да? Мы как-то не замечаем, что человечество владеет планетой настолько, насколько может обустраивать ее поверхность. И 71% этой поверхности жестко захвачен океаном. Это вода соленая. человеку ее пить не может. Если моряки не возьмут воду с собой, то они погибнут от жажды посреди моря. Да? И это абсурд, что на планете, где 71% поверхности занимает вода, не хватает воды для того, чтобы исправлять пустыни. Проблема пустынь, пустыни расширяются, пустыни разрастаются на планете, которая, можно сказать, океаническая. Города занимают на планете всего 0,3 с копейками еще процента площади города. А океан занимает 71%. В его глубинах очень много рыбы. Этого с головой хватило бы, чтобы человечество не нуждалось бы вообще, как в таковых фермах, фермах пти, птицы и ну, проч, прочих коров и свиней, а полностью обеспечивало себя морским белком. Но этого нету. Была тема э, российская передача, когда э, норвежскую селедку, кажется, перестали поставлять, какой-то там был конфликт, страйк. Целый час говорили в этой передаче, спрашивая, вот у нас море, там тюлини съедают больше, чем россияне вместе взятые ту селедку. Почему мы не можем в своем море просто наловить эту рыбу? Вот они целый час говорили, а так и не выяснили, почему. Может быть, потому что эта рыба не для людей. И прямо сейчас, у вот сколько воды на земле тает Антарктида, этот уровень повышается. И так не было раньше, сколько городов ушло под землю, сколько подземных. Вот Италия, плывущая в море, там горо города под океаном, континенты, которые уходили, пирамиды подводные. Океан не был раньше в таком количестве на земле, тогда, когда строили все эти вот сооружения. А как же он появился? Что это за дождь, который пришел с потопом? Как давно длится потоп? Может быть, потоп длится по сей день? И прямо сейчас затапливает. Продолжает затапливать. Вот то, что я подумала сегодня про океан. И напомню, с Посейдона начинается фильм этого самого Поколения Пи. Фильм Поколения Пи начинается с праздника Нептуна. Пишите комментарии, ставьте лайк и до новых встреч.